Друзья, давайте обсуждать новости Дубая, в этом прекрасном городе в прекрасных Арабских Эмиратах происходит много чего. Порой нас Дубай радует вообще какими-то новостями крышесносными Я предлагаю их регулярно собираться на моем канале и обсуждать. А начать я предлагаю, конечно же, с ушедшего года. След 2022 года еще не простыл. И первый выпуск из новостной рубрики на моем канале я предлагаю назвать ее дубай Тудей. И первый выпуск будет посвящен самым значимым новостям, ушедшим в 2022. Года. И конечно же, пишите свои комментарии Давайте обсуждать все это вместе Паспорт Арабских Эмиратов назвали самым сильным в мире Богатые россияне купили больше всего недвижимости в Дубае по итогам 2022 года В Эмиратах снова снизили цены на топливо Криштиану Роналду и Рафаэль Надаль откроют рестораны в Дубае Блогера оштрафовали за оскорбление в соцсетях В Дубае отменили плату за алкогольные лицензии В Дубае преобразят знаменитый пляжный квартал пляжа Ля ну что же, с вами Даниил из города Мечты, города Дубай. Поехали! Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов назвали самым сильным в мире. Он возглавил рейтинг Паспорт Индекс, составленный Aston Capital. И по его данным владельцы паспорта Эмиратов могут посетить 121 страну без оформления визы. Да, дубайский паспорт самый сильный. Что это значит, что вы просто можете наиболее беспрепятственно путешествовать по миру? А, одна проблема. Стать обладателем дубайского паспорта практически невозможно. Это задача почти невыполнимая, даже если... Выложите большую сумму, даже за деньги его купить очень трудно Говорят, Павел Дуров себе еще несколько лет назад его оформил вот. Но в основном максимум, на что вы можете претендовать в Эмиратах и в Дубае Это получение вида на жительство, то есть э, резидентские визы Я себе, кстати, еще только оформляю Emirates ID Кстати, этот документ тоже упростит вам э, жизнь в мировом сообществе То есть ну, обладателем его, я насколько знаю, проще оформить, например, шенгенскую визу у меня шенгена никогда не было, вот когда я себя оформил Emirates ID, возможно, попробую это сделать и расскажу об этом на своем канале, во-первых, расскажу, как и во сколько у меня стало его оформление, я себе оформляю рабочую визу, именно брокерскую, я легализовал свой диплом здесь в Дубае и следом все это буду освещать на моем канале смотрите кому интересно и подписывайтесь богатые россияне купили больше всего недвижимости в дубае по итогам 2022 года по этому показателю они опередили британцев индийцев и итальянцев с французами россияне больше а остальных иностранных покупателей привели недвижимость в дубая в прошлом году когда город превратился в безопасное убежище в условиях геополитической и экономической неопределенности в других странах сообщает bloomberg да я думаю для вас вовсе не новость, то что действительно Арабские Эмираты стали самым эм, ну, таким массированным направлением вывода капитала из России и я регулярно освещаю эту тему на своем в том числе канале объясняю, рассказываю, почему так происходит сейчас подробно об этом останавливаться не будем но факт остается фактом, именно в Дубай эмигрировала и выводила капитал наиболее богатое прослойка россиян. То есть, если а, в другие страны всем известны, все направления иммиграции а, Казахстан, Грузия и так далее, Турция в основном иммигрировали люди ну, если не совсем без денег, то во всяком случае так чисто на жизнь, то в Дубае приток русских тоже виден. Но это вовсе не та страна, которая стала таким иммиграционным хабом. Нет, а, здесь в основном обосновались и предпочитают пролезть больше времени состоятельные граждане. Конечно, это большой плюс, это рождает здесь целый новые ниши бизнеса, связанные с русскоязычным спросом, именно с богатым спросом. Ну а я занимаюсь, как вы знаете, недвижимостью, и для меня это тоже хорошая новость. Я думаю, 2023 год он, э, ну, может быть и уступит по объему э, вот этих Инвестиции в недвижимость со стороны россиян Но уж точно поддержит тренд прошлого года И лично у меня большие планы На продажу недвижимости в 2023 году Так что у кого есть такие планы Тоже у вас по покупке Смело пишите, обращайтесь Стану вашим проводником по дубайской недвижимости этим я и занимаюсь. В Арабских Эмиратах снова снизили цены на топливо. Комитет Эмиратов по ценам на топливо обрадовал автомобилистов вновь снизив цены с 1 января 2023 года. Бензин 98 теперь стоит 2 дирхама 78 копеек, а стоил 3,30, то есть Снизили цены почти на 20% Где-то на 15% или более Бензин марки 95% Теперь можно купить за 2 Дирхама 67 центов Очень русскому уху непривычно Такие новости слышать да, Когда снижают цены на что-то Да еще и в очередной раз а, Действительно, во-первых, откуда что берется Во-первых, Эмираты добывают нефть ну, впрочем, как и Россия Добывают большие больших поэтому бензин здесь, собственно, это внутренний продукт Поэтому, естественно, они имеют возможность цены снижать Во-вторых, в Эмиратах валютная зона, ну, то есть, короче, дирхам жестко привязан к доллару Поэтому здесь инфляция такая же, как ну, в долларовой зоне. И она очень низкая, эта инфляция, там, буквально там, какие-то считанные процентные пункты в год. И это позволяет в целом ценам не расти, а на определенный товар их снижать. Это очень непривычно, есть для россиян. И сейчас, когда я, например, уже считаю свои доходы в дирхамах, иными словами, в долларах, мне как-то сначала был очень непривычный уровень цен здесь высокий для себя примерить, но бензин здесь стоит очень дешево, сравнив с другими товарами, продуктами. А со временем, когда ты здесь уже регулярно зарабатываешь и зарабатываешь неплохо, то есть уже начинаешь ценить вот эту вот какую-то стабильность, когда в новости о том, что рубль упадет, тебе это уже не колышит, так сказать, не, не, не тревожит. Поэтому рекомендую и вам создавать валютные источники дохода. Один из них к слову это вложение в недвижимость в Дубае под аренду. У вас будет постоянный источник дохода, там, который будет доходить до 8-10% годовых и более и вы будете защищены от всех этих колебаний рубля в общем ну новости такие. А вот сейчас отличная новость в Дубае отменили плату за алкогольные лицензии и причем эта новость стала следующей после новости о том что цены на крепкие напитки в магазинах сети также снизились на 30 процентов. Еще по правилам тех кто писал эту новость не только на крепкий алкоголь но и на слабый алкоголь, то есть на пиво, то есть цены снизились на весь алкоголь цены рухнули резко По причине того, что отменили 30% налог То есть высокие налоги были на, алкоголь, на продажу алкоголя в Дубае По причине того, что здесь очень э, так, притесняют употребление алкоголя ну, По сравнению с другими курортными странами Поскольку это арабская страна, мусульманская страна У них употребление алкоголя религии запрещено Поэтому здесь такая ситуация, что они продают алкоголь только туристам По паспортам иностранных государств и либо местным жителям, но по предъявлению лицензии, которую, соответственно, вы можете получить только если вы не мусульманин. И вдруг неожиданно, значит, с 1 января этого года цены рухнули. То есть мало того, что отменили налог 30%, так все заведения, продающие алкоголь, то есть специализированные алкогольные магазины, тут же опустили вот на эти 30% цены на алкоголь. И сейчас, если раньше, например, строго проверяли паспорт, Каждый раз только оригинал паспорта Сейчас даже к этому стали на это проще смотреть По всей видимости, потому что и лицензии сейчас стали бесплатными Что теперь проверять паспорт? Все желающие теперь, по сути, могут купить бухлишко в Дубае Сделать это недорого Все это во благо туристов, так сказать, чтобы был более радостный народ я считаю новость хорошая Любые такие сухие законы и притеснения В целом никогда ни к чему хорошему не приводили В общем, дубайцы, лайк и респект за такое нововведение Криштиану Роналду и Рафаэль Надаль Откроют рестораны в Дубае. Всем известный звездный футболист, а также знаменитый теннисист Рафаэль Надаль. Планируют это сделать в 2023 году. И, собственно, эта новость вошла в мою подборку только чтобы поставить э, изображение Роналду на обложку этого видео. Друзья, действительно, Дубай продолжает притягивать звезд, топовые бренды со всего мира к себе. Э, это далеко не новость. И, к слову сказать, вот, если говорим про недвижимость, то крупнейшие застройщики привлекают э, какие-то мировые известные дома, мод, ювелирные, часовые бренды э, к коллаборации и вот звезды, с... серебрити э, первых величин. Э -э, лишь подчеркну, что этот тренд, он никуда не делся, и Дубай по-прежнему актуален, сейчас даже может быть актуален еще больше, потому что Дубай очень классно, если это применимо, эпитет пере -э, перенес, преодолел пандемию, э, в течение которой здесь как бы удалось удержаться от каких-то жестких ограничений. Таким образом была поддержана ресторанная сфера, поддержана туристическая сфера. Все это очень быстро сейчас возродилось. В общем, как инвестиционные, просто такое инвестиционная мягкая Дубай. То есть сюда продолжает разных сфер бизнес течь. И звезды, которые обращают на это внимание, тому подтверждение. В общем, Дубай снова на коне после всех этих сложных лет, которые здесь в прошлом. В другой части мира, может быть, они только начались эти сложные годы, к сожалению, но здесь действительно тихая гавань, друзья. Welcome to Dubai. В Дубае блогера оштрафовали за оскорбление в социальных сетях. В Дубае осудили гражданку одной из стран Пресидского залива за публичное оскорбление больницы в социальной сети Instagram. Следователи отметили, что жителям Арабских Эмиратов не следует высказывать свое негативное мнение публично. В случае возникновения жалоб на врачей необходимо обратиться в службу защиты прав Потребителей. Да, друзья, со свободы слова в Дубае выясняется, что проблема. Просто так высказать свое мнение в сети, даже мне сейчас просто так поделиться каким-то негативным мнением с вами, это карается э, законом в Дубае. Поэтому э, у меня правило такое: сразу вам скажу, на моем канале, если что-то я считаю плохим, например, плохой объект недвижимости, ну, плохой проект какой-то строительный. Я просто мягонько об этом скажу, что это не очень. И все, не ждите от меня никаких громких разоблачений. В частной беседе с вами, как эксперт, я вам э, могу более как бы развернуто пояснить какие-то недостатки проектов и так далее. Но публично я акцентирую внимание именно на преимуществах. И самое главное, снимаю не все обзоры на свой канал, а только тех проектов, которые мне действительно нравятся и которые я готов может быть, не каждому, там не под все бюджеты, не под все цели, но порекомендовать. Но вы тоже будьте начеку. Вот не надо писать мне никаких оскорбительных комментариев в случае чего. Потому что тоже чревато, засужу каждого Я, если честно, выхватил в свое время хейта Как и любой человек, который там какую-то популярность снискал В свое время я был очень популярным блогером в Сочи Когда я там особенно начал это делать И действительно, там такие войны были Знаете, вот к счастью, в Дубае повторение этого э, не грозит И оно никому не нужно В общем, мне кажется, что э, какая-то эпоха хейтов в сети она себя изжила, кому хочется посраться, пусть ищут для этого отдельные места. А мы с вами будем акцентироваться на хорошем, но я, тем не менее, обязательно буду подкреплять каждое свое мнение э, обоснованием, аргументом и аналитикой. Вот что вы точно можете от меня, как от блогера, получить. Поэтому строго соблюдаем законы Дубая в этой части тоже, друзья, да. В Дубае преобразят знаменитый пляжный квартал. На месте снесенного участка пляжа Ля Мэр, Дубай... Появятся новые пляжные клубы и премиальные рестораны. Прибрежная зона будет благоустроена и получит название G1 Beach. G1 Beach станет флагманским фирменным пляжным направлением первым в своем, вроде в регионе Персидского залива. На каком слове лично я для себя сделал акцент, друзья? То, что в Дубае что-то уже сносит. То есть Дубай уже... Где-то местами успел обветшать Так что эти участки Приходят, у ну, теперь уже сносят и обновляют Это действительно для Дубая нечто новое Потому что город настолько молодой Что здесь только, ну что-то строили Строили рядом, строили дальше Строили лучше, строили выше Но так, чтобы вот именно начинали что-то сносить И на месте этого строить что-то лучше Ну, поправьте меня, но по-моему Это что-то первое Пляж Лемэр действительно самый известный, самый красивый, самый благоустроенный пляж. И я бы не сказал, что он прям как-то успел обветшать, но вот половину его там, или какую-то часть, уже полностью как-то рено, реновации подвергли. Да? Это очень классно. Я буду снимать вам такие локации, обязательно отдельные обзоры делать по э, туристическим допримеч... достопримечательностям Дубая, по каким-то новым районам, по самым красивым местам. Э, смотрите эти новые видео и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть моими глазами, что, где мне пройтись, что поснимать, что рассказать для вас. С радостью это сделаю. Ну и, соответственно, как только Ля мэр обновится, не знаю точно, сколько это времени займет, ждите меня там и ждите видео про это на моем YouTube-канале, друзья. В Дубае откроют глэмпинг в стиле всемирно известного фестиваля техномузыки Tomorrowland. В пустыне Дубая уже построили и открыли в сентябре 2022 года Азис Среди -э Дюн, где вы можете разместиться днем чилить у Басика, а вечером наслаждаться танцевальной музыкой. Возможно, кто-то из вас в курсе, что это за всемирный фестиваль. Я об этом узнал лишь недавно. Планирую туда съездить. А чем примечательна новость сама? Мне очень нравится этот подход. Знаете, даже не подход, а просто это выглядит как какое-то чудо, когда ты видишь, как Реально просто в пустыне среди ничего люди приходят и создают цветущие сады, создают какую-то архитектуру, которая ну, в мировом топовом уровне находится и все это делают с нуля. Откуда берется там вода, откуда берутся огромные пальмы сразу, откуда-то их привозят и э, создают там не только комфортные условия для жизни, но просто какой-то прям райский уголок. И таких азисов уже в Дубае очень много. Э, ну, и жилые комплексы крупные По тому же принципу, делают вот просто посреди пустыни Начинают строить дома И не только дома, а вот это все благоустройство создает. Я снимал для вас э, домах Хиллс, э, их новый, кстати, проект э, Домах Лагунс вот по, по такому же принципу сделаны Это реально поражает воображение И это, ну, опять же то Та рубрика, которую я для себя тоже Отметил, как такие места, где просто Из ничего сделали райские уголки Тоже Я обещаю вам Снимать подобные обзоры Короче говоря, сегодня у не новостной выпуск, а просто какой-то план, задач для меня Что я должен за следующий год для вас наснимать Я с удовольствием этот план буду выполнять С вас лайки, кому понравились новости И кто хочет такую рубрику продолжения в еженедельном или ежемесячном формате Пишите, и э, буду рад таким комментариям а С вами был Данил из города Мечты, города Дубай С вечерейшей дубай Марины. всем пока!